Получил я шарик. Я вот такой радостный на него нажимаю, чтобы его потрусить. Смотрите, что получит. Потрясти. Ура! Трясется! И на тросе.